В то время, пока люди ищут идеальную работу, некоторые из них доводят свою до совершенства. А вы знали, как можно заработать 40 тысяч долларов в год, работая всего два дня в году? Каждые полгода этот профессиональный альпинист забирается на 457-метровую высоту телебашни, чтобы поменять там лампочку. Вот что называется командной работой. Посмотрите, как эти парни моют пол с невероятной скоростью. А так происходит учение пилотов, которые должны набрать воду в ближайшем водоеме для тушения пожаров. С невероятной скоростью и точностью эта девушка распределяет тесто по равномерным порциям. Эта девушка одна смогла поймать огромного тунца стоимостью несколько сотен тысяч долларов. Эта женщина нашла самый быстрый способ, как легко упаковать колеса от велосипеда. При помощи современных машин можно уложить идеально ровную бетонную стяжку, но эти парни могут справиться и вручную. Этот приятель явно придерживается правила унести все за один раз. Пиши в комментариях если посчитал сколько мешков он смог загрузить. В мире животных тоже бывают лентяи, наверное она подумала что попала в акулий рай. Этот приятель точно знает, как эффектно приготовить пиццу. А вот что происходит на складах AliExpress, когда вы заказываете очередную посылку. Если вы задумывались, чем занимаются космонавты на МКС, то вот вам ответ. А вот что бывает, когда за дело берется перфекционист. Если вам очень быстро нужно оштукатурить стены, то эти девушки сделают это без проблем. Этот приятель так увлекся своей работой, что решил стать одним целым со строящимся зданием. А так спускают на воду 20-тонный корабль. Даже в рыбалке есть свои профессионалы. Вот почему ручная работа считается самой дорогой. Никогда бы не подумал, что газон тоже нуждается в чистке, и эти ребята отлично с этим справляются. Для этого парня нет никакого труда нанести битумную мастику для укрепления асфальтной дороги. А этот парень нашел способ, как найти время на перекус, не отвлекаясь от работы. Наверное, самое сложное для этого парня только оторвать наклейку от бумажной ленты. Каждый рыбак мечтает попасть на такой клев. Порезать картошку очень легко, но нарезать ее тонкой сеткой, как этот парень, это произведение искусства. В этой пиццерии вам точно не придется долго ждать своего заказа. Этот парень может приготовить сразу три пиццы всего за несколько секунд. Если вам не верили, что игра в теннис как-нибудь может пригодиться в жизни, то просто покажите им это видео. Этот приятель может идеально подстричь дерево всего лишь несколькими взмахами рук. А этот повар вывел нарезку фруктов на совершенно новый уровень. Этот парень настолько быстро выкладывает коробки на конвейер, что даже не оставляет места другим работникам. Bien, bien, bien